раз-раз-раз друзья не обижаемся смотрим сами лайки и алга. аллах бар добрый день как дела? что как дела? да пойдет в принципе а у вас как? все хорошо что за Россию, да, да? Россия? Я, я за мир во всем мире. Ну, за Россию. За... Да. да. Покажи шевронов. У меня нема шевронов. У меня курска поливает без шевронов. Ну покажи, как по а, вот путя. Посмотрю, как. Ну, темно, если что-то разглядишь. Ты откуда больше? Я сам родом, если интересно, с Минска. Ах ты! Меня хотел обмануть за Украину, да ты? Я поверил, русский солдат. Чё ты смеёшься, да? Блин, зачем мне плакать, ебать? Бля, мне обидно стало да. сейчас, бля. Сё за Ну зачем ты так вот делаешь, а? Рофлы через рофлы. Сними маску. Мне, честно, настолько... Настолько похуй ебать, на чьей стороне воевать, что ты только понимал. А что, тяжело что ли вам, да? Ну так, всем тяжело ебать. Ну давай будем, откровенно говоря, честны. Тебе было бы заебись нахуй и сидеть в окопе над тобой ебать, пиздует нахуй. Пули, грады и прочее за полетает. Ну Было похуенно? Я не знаю, я дома сижу. А этот, mm. вот как вам, военным украинцам, служится Да заебись, служится, малошая. Меня жаловаться не на чем кормят охуенно, выходные. Самое главное для меня это выходные. Мне остальное поебать. Я себе дома тусуюсь. Девушка, блядь, ребенок. Мне на остальное похуй, честно. Mm. И сколько как выходные уйти? Какие? У меня раз, ну, у меня неделю вот стоял в наряде, типа, да, двое суток выходных стабильно. А -а -а. И что, домой отвозит? машина, да? Да, ну своя машина у меня. А, ты на своей машине ездишь, да? Да, переоделся в гражданку, и все, в город ебать. Понятно, понятно. Чтоб тебя не узнали, да, что ты да. военный, так переодеваешься, да? Телефоны под контролем. Да. Фамилия. Прибей. А, сейчас по рации. На да. телефоне кто? Солдат прибей. Хорошо, да. я вас спасибо. А это там по рации передают, короче, не суть важна. А -а -а. Ты потихоньку координаты мне не пиши. Так, когда ты уедешь, ты не понимаешь. А Сейчас у тебя. Сейчас, подожди. Два человека. С крыши ровно через час меня меняли на телефон. Так, да, не суть важно. Что ты там говорил еще раз, я про прослушал. Ты говорю свои координаты напиши, говорю. Где, что, как. И когда у тебя выходной будет. Напиши тоже, чтоб тебя не было. Ладно? Напиши? По-братски. Братан, ты то хуйню не снс по-братски, ебать. В прямом я хотел помочь тебе быстрее что на, скажи нахуй э, на, мне твоя помощь но ну, у меня в жизни все заебись все охуенно а. дай бог закончится эта война ну все Здесь будет операция. четко ебать ну, ладно, ладно. а, а э, этот да, много вас знаю. вот сейчас вот ты на ряде стоишь да? у вас много там солдат нахуй на, на, ты не такие ну Достаточно, чтобы дать пизды, ебать, ну, нехуй делать. В рукопашку или так? Э, да и так, ебать, и, и в рукопашку, блядь, <сум> закончатся патроны, ебать, придется в рукопашку хуярить, а что, выбор будет? <сум> Мне просто интересно, вот и спрашиваю, а это что за танки у вас, просто? Ну, блядь, ну ты подумай, логично, вот если Украину постачают куча государств блядь, из Евросоюза. Какие-то могут быть танки? Ну, подумай, наверное, а, это а логика а достаточно. А американские, да? Не может у вас свои даже есть или своих не осталось mm -hmm. Ну блять, наследие mm -hmm. Советского Союза еще до хуя. Mm -hmm. понятно, понятно. Еще, ну, могу тебе сказать так, что еще тысяча пять-шесть единиц имеется. Нормально, ну нормально. это Это по официальным источникам. А этот Зеленский платит вам, да? Ну конечно. И что, сколько у тебя уходит? Нормально. сколько? Блять, чужие деньги не считаю, братан. Не, я так вдруг что, если Скажу что. так. Э... На, на, нормально, ебать. Ну, в косаря 3 зеленых выходит. 3 зеленых, да? Это около... Так. Около... Можешь в рублях посчитать. Ну, я вот читаю. Так. 180 где-то, да, тысяч? Рубль? Ну, где-то так. Может больше. А, может. Ну, больше плюс-минус там. Ну, понятно. Ну хорошо, хорошо. А чё, у вас машины так военные есть? Ну, легковые. Или Все а... есть, братан. Американский? Всего, всего быть Американский? Или нет? Все есть. А -а -а. И американская, и турецкая, блять, и японская, нахуй, чего А Японию тоже отправляешь? Конечно. Понятно. А -а -а, не знал, не знал, ну что скаж, скажу рассказать. так, при, ну, при желании эту войну можно было бы закончить очень быстро, только я не знаю, что тянутся этой войной, типа, ну, блядь. Это ну, да. а -а -а -а. ну, я... заебал. Я честно, раз... я, честно, разочарован, ебать. <с> я ожидал от второй армии мира чего-то, блять, ну, Польше, нахуй. Я не думал, что там настолько все печально. Если э -э, Украину... Ну, мы им типа ну конечно не без помощи американцев даем пизды вам то, то есть я думаю если америка сама дала пизды вам то ты понимаешь чем бы это закончилось нахуй ну, ну до москвы не дошли бы все равно как бы. братан им не надо до москвы доходить они блядь, с другого с другого конца земли ебать вас достанут им не надо никуда ходить ты флот их не видел ебать одна авианосная группа зайдет ебать и пизда нахуй и черноморскому флоту и северному флоту и балтийскому флоту и, и тихоокеанскому вашему флоту пизда будет понятно, понятно. Понимаешь? я тебе скажу так что даже допустим по радарам с учетом того что у нас действует американская разведка найти все ваши базы где у вас хранится все не хуй делать где стоит ядерное оружие не хуй делать Просто бери маляй по этим координатам. Все, ебать. Все как на ладони. У вас американская разведка ходит, да? Вы сами не ходите, не ходите да, получается? Или ваша Конечно. разведка тоже есть? И наша, и наша разведка действует, и американская разведка, Пентагон, вся хуйня. О, фига. А вы вместе, или они отдельно там где-то? Я не обладаю такой информацией. Я тебе ничего не скажу. Нет, просто, вот допустим, ты идешь навстречу какой-то блядь американец или кто -то, ты так как-то должен его узнать. Ну, блядь, есть рас распознавательные знаки для этого, как бы. Ну... А у вас какие? У нас свои украинские, блядь. Сильно много вопросов, дядя, нахуй пизда, сильно много. Блядь, мне интересно же просто. Как? что? Интересно, как? интересно, мне тоже интересно. Мне интересно, когда эта ебаная война закончится, чтобы, блядь, побыстрее бы уже вернули все территории, блядь. Ебучий донбасс Луганск, Крым побыстрее, потому что уже це заебало. Я, блядь, вместо того, чтобы сидеть сейчас на постой, должен дома, блядь, в хуйне дуть, ебать, в муфте, играть в игры, нахуй, девушку поебывать. А я сижу здесь, нахуй, понимаешь, а чем это? Ну, мне это не нравится. Дядька, а ты Помимо... а... Вы хотите, чтобы Луганск и Донбасс вам обратно вернули ИГРЭП, да? Ну, блин, это вопрос времени, я не хочу, это так и будет, это не мои слова, это, ну, дело времени просто, а, и понятно, все. Понятно, понятно, вот что дело, как... Уже, понимаешь, просто уже давным-давно, ну, я не знаю, кто, ну, раньше, типа, до войны, российских военных как-то боялись, там, уважали, там, вся хуйня, русский, там, монстр, вся хуйня. А на деле, ну, по факту, ебать, воевать вы абсолютно не умеете, опыта у вас не Я сам вот недавно только с ротации вернулся, блядь, с Бахмута нахуй. Мы там переложили, блядь, батальон, хуй делать, просто со стрелкового оружия. Ну, долбоебы нихуя не умеют, автомат перезаряжать, блядь, ну, банально автоматом пользоваться, блядь, это пизда. Я задавал челу вопрос, ты знаешь, из чего автомат ну, вообще, из чего он блядь, типа какие там части есть, он нихуя не знает, ебать, ну, понимаешь, какой это позор, ебать, для второй армии мира, это тупо позор, нахуй, ну, типа, ну, это, фу, ебать, это должно быть отвратительно, ебать, ну, тем, кто там служит. Понятно, Понятно. Типа, ну, я вообще вот, придерживаюсь такой логики, чел, я тебе скажу так, вот, я не знаю, что наши любят купить пленных типа, ну в том плане, что они берут ценных, я э, когда, ну, это еще начало войны, это как раз э, пахнул солитар. Э, ну, блядь, ну, у нас был, типа, так, мы заходили в город, отряд зачистки, ебать, ну, не, я не знаю, как кто, я не щадил никого, мне было похуй, типа, ну, сидит, типа, раненый, нахуй, блядь, пуль в голову и все, нахуй, типа, ну, я человек простой, я когда вижу, что, ну, оно ну, дерьмо, ну, оно ну, дерьмо, нужно дерьмо, как бы, Искоренять, понимаешь, типа, ну, недостойные должны погибать, ебать. Ну. Короче, ты и заложники не берешь, да, получается? Да, я не беру в заложники. Блин, наши берут заложники, еще кормят, их, потом еще отпускают. Ваши. Я не беру. А, ну, на, нахуя, блять. Если я дерьмо, нахуй, нахуя мне брать в заложники, того, который бьет женщин, типа, ну. Я считаю, что поднимать на женщину руку это непростительно. За такое въебало вообще, ну, по полагается дать, нахуй. А Тупо, вот... Ну, ты мужик. Не дай бог, конечно, вот тебе в заложник взяли. Тебя вот узнали, что ты вот такой человек, да? Ну, что ты ну, в... Да. в этом заложнике не берешь. Вот так вот.